Не получилось Второй день алкоголизма 9 марта 2022 года О, какое Как день рождения <связывая> Твой романдец, блядь, на донышке, нахуй Все, что не во благо, то во имя То, что за того, кто родился 9 на, на марта Здоровье за тебя Ребусы Ну, спасибо, спасибо большое Огромное спасибо тебе, Егор Здорово, здравствуйте, уважаемые Ну, что ж Приступим к очередному алкобзору и прежде чем мы начнем, нужно не забыть подписаться на канал, поставить лайк этому видео, авансом, потому что я обещаю, скучно не будет. Да, друзья мои, это уже, по-моему, сорок черт, пойми какой, и мы уже близимся к полтиничку алкоблок и уже даже, наверное. Близимся к десятке по одиноким алкообзорам и поэтому. Все это невероятно познавательно, но как насчет бабла? Не стоит тянуть с донатом обязательно на вот эту вот карту, и она же в описании можете задонатить на развитие канала, писать свои комментарии. Можете прям задонатить на конкретную какую-то бутылочку, которую вы хотите, чтобы я обозрел. Ну а у нас сегодня, дамы и господа, Джин Уайтвайс собственной персоной. У меня уже на канале был Джим Глетчер. Он вот здесь вот и в описании. Обязательно перейдите и посмотрите. Интересный ролик. Джим Глетчер из пятерочки. А вот этот вот я покупал в сети Магнит. 279 рублей по акции, без акции 300, что-то там 30 или что-то в этом районе. Короче, продолжаем дешевый алкоголь в наши тяжелые времена обозревать. Итак, первым делом, э, с 1901 года производится джин White Place говорит нам, бутылочка, Original recite. Оригинальный рецепт, как мы догадались, довольно интересно. Что же дальше? Отыска присутствует. Бутылочка круглой формы. Такой вот э, довольно удобный сидит в руке. Для битвы Сойдет. Сойдет. Хотя нет, для этого все-таки маловато, ну при большом желании. Можно и так и так. А теперь главный и сразу же бросающийся в глаза недостаток этой бутылки. То, что вся информация на этикетке, она вот на внутренней стороне. И хрен пойми, как это все разобрать. Очень тяжело, но шрик довольно крупный. Давайте попробуем, напиток прозрачный, думаю, получится. Как-нибудь разберусь. Все, разобрался. Итак, состав. Вода питьевая, исправленная, спиртный, тимогректифированный пищевого сырья. Люкс, опять люкс, ароматный спирт растительного сырья, плоды машельника, обыкновенного почки, сосны, кориандра, импирь, ароматный спирт, лимонные корки. На этом все. Негусто, мегусто. Не так, энергетическая ценность напитка 220 килокалорий. Довольно стандартная. Соответственно, бутылочки. Думай, думай, думай. 3-4 дневная норма по калориям выполнена. Неплохо звучит. Так, дальше очень много информации, как всегда, стандартных, как хранить. Дата розлива указана на бутылке после вскрытия хранить закрытым колпачком. Так, при соблюдении условий в помещениях не выше плюс 25. Так, так, так, срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения. Это немаловажный фактор, потому что срок годности есть не у каждого алкогольного напитка, а у этого он 24 месяца. Теперь изучим дату изготовления, 9 марта 2022 года. Как день рождения? Напишите в комментариях, кого, может быть, тебя. А может быть ее, а может быть его, в общем, 9 марта 2022 года был чей день рождения. Невероятное совпадение, не так ли? Именно в этот день была изготовлена эта бутылочка, так что один из бокалов мы, пожалуй, выйдем за здоровье того, кто родился 9 марта. Ну, Но это нормально. Итак, ну, копию принятия изготовителя указан в строке даты розлива. Здесь буква «Р». А это значит, что о «Русский север». Российская Федерация Волог, да, интернационала Дом 39 телефон указан, сайта нет, раз сайта нет, приходится гуглить, а в гугле мы узнаем, что ООО Русский Север является частью огромного холдинга Global Spirits. Ну что ж, и небольшую уж сделал, потому что сайт самого Global Spirits работает только через VPN. Основные заводы. Украинские, а в связи с российской агрессией 24 февраля они прекратили поставку, а именно это ЛВЗ Охотница, Одесский конечный завод и именно эта продукция, как части холдинга, вот продукция этих заводов перестали поставляться в Россию, как в страну агрессора. О русский север существует с 1887 года. В 2021-2011 году вошел в холдинг Global Spirits. Также, кстати, в холдинге Global Spirits есть завод Крымский дом и переработочный э, завод Родник. Самое интересное, конечно же, это русский север молокоцкое предприятие. Кстати, немаловажные факты, довольно интересные, то, что штаб-квартира Global Spirits находится в Нью-Йорке. О, как... Интересный факт нашел э, в гугле, то что в 2008 году завод Володи горел. <свят> да ладно, всем похуй, ты че? Ну а всю остальную информацию э, ребятушки, сёрфите сами. Давайте, э, собственно, бутылочки. Что тянуть-то? Глушителя нет, так что теперь самое время. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты, не благодари, Зум даю, скучно не будет, улыбайся. Ну, продолжим, собственно, оценим аромат, аромат можжевеловой присутствует яркого, жесткого запаха спирта, что не может не радовать, нет. Совершенно недавно на канале был э, обзор на дешевый э, джин English Парк э, джин, э, розовенький. Э, тоже чуть за 300-339 рублей, по-моему, из э, верного. Ролик на него вот здесь, в описании, вот тот. Сука, посмотрите, сами сильно, блядь, аразил спиртом, а вот этот прям вообще нет. Ну, что поделать, давайте-ка сглотнём. Ну и пока ощущения формируются, мысли связываются, хочу напомнить, что джин это именно тот напиток, который принято пить слегка охлажденным, чуть ниже комнатной температуры. 5-15 градусов сильнее, не надо охлаждать, идеально конечно же 10 градусов температура для подачи джина, поэтому ребятушки, не забываем, что никаких овощей под закуску не надо, паровых вот этого всего вареного, идеально подойдет мясо, рыба копченая, жареная, вот это было прям вообще зашибись, мне подчеркну вкус, также фрукты, но не цитрусовые, они перебьют, поэтому вот у меня сегодня яблочки есть, яблочка, поджинчик, довольно-таки да, неплохо, действительно, неплохое сочетание яблочка вечер четверга, почему бы и нет также очень неплохо и подчеркнет вкус Говорит, жена это вот мои продукты, у меня вот есть такие вот бросольчики э, коктейль морской э, клеточки, мини неплохо кальмарчик блин действительно подчеркивает вкус и рассол э, освежает освежает ну что ж, продолжим дегустацию нашего замечательного напитка и барабужа Какое-то впечатление составить, да, дамы и господа. Ну, бахнем по стаканчику. О, обжигающий крепость алкоголя. Довольно-таки жт не противно. Да? Заходит довольно приятно, крепенько, ароматно и ярко выраженных спиртовых. Вкусов нет, можжевельник ощущается, кориандр чувствуется, э, довольно-таки приятный на вкус, что очень удивительно. Давайте-ка продолжим распробовать э, в чистом виде довольно... Неплохо. Да, согревает э, хорошо. Пошла шара Ягонько, хорошечно. И у нас, э, естественно... Э, есть и швейпин для коктейля. Все, что не во благо, то во имя. Толково придумано. Поэтому, так что и пельмешкой тоже можно закусить. Пельмешки запеченные под сыром, с кипченесом, степель бамбука сладкий, острый. Два разных степля бамбука, майонезик и я туда добавил еще у меня осталось немножко специй от э, э, лапши быстрого приготовления лагман, кстати, ролик обзор на два вкуса лапши лагман, куриная ее вяжи вот здесь вот и в описании обязательно посмотрите наш ответ э, дошираку который после всех санкций военных операций, войнушек как хочешь называй, после всего этого пиздица. стал стоить, сука, 70 рублей а лагман по акции сейчас верно 20 абсолютно другая лапша абсолютно другой ценник в общем все подробно в описании и вот уже подсказочка интересный видос давайте-ка переходите посмотрите но только после окончания просмотра этого потому что сейчас мы попробуем это уже дело с коктейльчиком видишь вебса это один к одному соединили. или хер его знает, как оно правильно. Мне нравится так. Жо, и... в принципе, потрясающе. Швепс убил эту самую жгучесть и крепость 40 градусов, и аромат можжевельника никуда не ушел. Только Тоник это все дело подчеркнул, так что имеет место быть. Ну что ж, дамы и господа, со льдом это джин, как вы помните, пить не рекомендовано. Он разбавит и уберет все самое вкусное, поэтому используем камушки. Камушки для виски имеют место быть. У меня они имеются, кстати, я их уже как-то э, использовал в обзоре на виски, по-моему, винни Супер спасит вот он здесь. Дай, напишите в комментариях, если я ошибся. Но подсказочка имеет место быть. Четыре камушка. Их суть, аккумуляторы холода. Подводим итог. Из дешевых джинов, что были у меня на канале, а там уже был э, Галетчер. Розовый синий, по-моему, был из верного индиш парк розовый, который дико пригожил спирттягой White Place, почему-то неожиданно выигрывает идеалом чистого джина. У нас естественно является бифитом. И Лондонс Драйджин идет где-то за ним, и, в общем, э, этот братюня к нему дико приближается. Жахнет. А с камушками-то довольно-таки неплохо. Кстати, напишите в комментариях, какая финалочка вам больше нравится? Воробьев с его хэппи-энд или МакКонахи, э, сказочки до сказочки, конец? Сейчас будет какая-то из них Интрига бешеная Это лучший из дешевых на данный момент Обозренных Обозренных Обозренных Обозренных Обозренных мне нравится За 300 рублей Дает максимально можжевельника Максимально похожий на джин Максимально чувствуется кориандр И кардамон И это все Дешево И терпито Кстати Перед тем, как попрощаться, обязательно посмотрите ролик на мой самодельный джин. Делал на спирту настойку, как бы типа джин, как бы типа... Вот, вот, вот, дамы и господа, ваше здоровье. На этом, как говорится, все. Ну и пока. И сказки конец. По бутылке, блядь, и в блядь. Убьешь, чтобы выбраться. Кстати, чувствуется парисом в жопе. Все остальное ощущается, так что и креан ощущается, и кардамон. Второй день алкоголя, блядь. Наконец-то не дать нормально. Блять, лицо кто-то мира выскочит. и рога нахуй. безумная соседка да, нахуй, походу. Причем не на меня. Ну да ладно. Сбила сука с не могу-то. Ну ну очередная. Очередная. Кстати, я же обещал тост за того, кто родился 9 марта. По здоровье за тебя. Голодри, юбда. Ха!